Действительно ли выгодно вообще покупать все в это в черную пятницу, неизвестно. Но вот от каких покупок точно нужно воздержаться, сейчас будем выяснять. Наших экспертов, естественно, у нас Наталья Ефремова, интернет-маркетолог э, в гостях. И к нам присоединилась Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. день. Добрый Но... день. Мы поняли, что это вся большая игра, направленная против покупателей. нас, Нам пытаются продать все, что угодно. А как воздержаться здесь от ненужных трат? Как свои деньги сберечь и сохранить? Как, как себя здесь... остановить от транжирства? Да, да, как сказать, нет, все, стоп, мне нужно. Я знаю, как. Как? Выпить натворный и лишь спать и в этот день. Очень хороший способ. Очень хороший. На самом деле, я сегодня всем рекомендую просто не ходить, но, как и говорили предыдущие эксперты. Вместе с тем, если так случилось, что вы оказались в магазине, и вы, на вас что-то посмотрело, и в вашей душе что-то ёкнуло, остановитесь на секунду и посчитайте, сколько эта покупка будет стоить в часах вашей жизни. Мы все зарабатываем есть... какую-то сумму денег в месяц. Угу. Давайте разделим э, эту сумму на количество часов работы. Если у вас классический пятидневная рабочая неделя то у вас 176 рабочих часов угу. делим соответственно предположим зарплата 50 тысяч делим на 176 получается где-то 286 рублей в час угу, подходим интересно. к покупочке смотрим делим и прикидываем вот я проработал там несколько дней не забываем что рабочий день у нас 8 часов угу. и вместо того чтобы получить деньги я вижу или сумочку, сумочку или телефон, сумочку, да. кофточку, юбочку, все что а угодно. Стоит ли эта сумочка? Моя дели моей жизни напряженная. Как Совершенно в фильме верно. получается, вместо денег рассчитываемся своим временем, своей жизнью. Конечно, да, это очень похоже, это но способ, это очень отрезвляет, кажется. вы знаете. Это, да, когда, а это даже, когда вот хочешь похудеть, например, да, подходишь к тортику, да, либо к, к бургеру и говоришь, я хочу, а потом думаешь, нет. Я столько дней я был в спортзале, да, что сейчас... Да сколько дней жизни отдам за это, все, нет, скажешь сразу и откажешься. Ну, насчет диет, мне кажется, там немножечко другие все-таки процессы включаются, а вот с деньгами мы более все-таки можем совладать. Там, когда еда, это химия, а когда деньги, это все-таки психология проще преодолеть. знаешь, что действительно это реальная скидка. Ну, действительно, ага. реальная скидка. Ага. Но, ну, может, тогда стоит э, сказать: ну, да. себе... Вот, например, да, зимние вещи. Ага. Хорошая скидка. Сейчас еще зима, у нас самые суровые мо разгаем. морозы да, да. будут еще впереди. Здесь какая может быть рекомендация нашим потребителям? Это Если отталкиваться эта вещь, может быть, стоит дорого. Но если вы ее носите каждый день, и она будет вам служить, к примеру, несколько сезонов, то данная покупка будет оправдана. Конечно, купить платье на Новый год за очень дорого и одеть его, к примеру, один раз. А следующий откуда же год... я знаю, сколько мне прослужит этот пуховик? Ну, все-таки это вещь повседневная, то, что вы пользуетесь каждый день. И вам mm -hmm. важно, чтобы она была действительно качественной. То есть вы не будете покупать очень дешевый буховик, который после первой стирки из него вылезет пух, либо ä, в, разорвется молния. Поэтому ä, сейчас ä, важно потребителю это вот, осознанность, о которой мы говорили, и этот тренд сейчас развивается. То есть ä, сейчас все больше инфор информации о том, как экономить как покупать выгодно. И здесь уже уловки маркетолога проходят мимо а, потребителей, но мы понимаем, что вы покупаете товар, который будет вам служить. Угу. Ажиотаж создается, конечно, вокруг новинок, особенно это электроники касается, потому что сейчас очень быстро меняется электроника, и здесь, несмотря на то, что мы ей пользуемся каждый день, все-таки пользование ежедневное стоит достаточно угу. дорого. Хорошо, если у меня пересчитать. Вот к Елене вопрос. Смотрите, если мы а, накопили какое-то количество денег, отложили их и сказали себе, что вот во время скидок я себе куплю эту вещь, потому что она мне нужна. Но мы с Натальей говорили до этого, что когда ты покупаешь одну вещь, там еще в рекламе еще mm -hmm. одна, еще mm -hmm. одна и еще одна как воздержаться и потратить, например, там, не больше пяти тысяч на что-то, и сказать себе стоп в нужный момент. Есть какие-то механизмы управления своим мозгом? Да, в, конечно. Кипке? Это ну, классическое планирование своих трат и расходов и, и, или покупок как таковых. По логике, в идеале у каждого человека должен быть личный финансовый план, который показывает нам, который быть, показывает да. нам хотя бы на там, не на 30 лет, но хотя бы на 5, хотя бы на 3 года, хоть на mm -hmm. какой-то промежуточек времени, небольшой желательно, чтобы он был, который нам показывает о том, что я могу потратить сейчас. 5, 6, 7, 10 тысяч рублей, и тогда я поеду отдыхать в такое-то место, или куплю там еще что-то, или заплачу детям за обучение, или там то есть -то нужно себе еще. цель поставить долгосрочную, которая у тебя конечно, будет Конечно, угу. Наличие долгосрочных и краткосрочных с целей, они как раз нас дисциплинируют. Угу. Плюс еще очень важно, если мы говорим о девушках и говорим об одежде, хорошо бы перебирать гардероб хотя бы раз в год, ну хотя бы раз в год, желательно почаще, и вообще смотреть, насколько только ваша э, одежда соответствует какой-то, ну, так скажем, капсульной коллекции, да? uh -huh. то есть мы понимаем о том, что можно купить какую-то яркую вещь, но оденем мы ее один раз, и, конечно, тогда эта покупка бессмысленна, но если мы купим с вами классический черный пиджак, мы сможем его э, одевать с разными видами э, uh -huh. гардероба и это будет выгодно. Я сегодня прямо приду и посмотрю, сколько у меня платьев э, ярких или каких-то еще, которые я не ношу, чтобы не купить лишнее, потому что я присмотрела одно. Ну, до того, пока ты дойдешь до дома, ты обязательно зайдешь в магазин. Я знаю Марину Иванову очень хорошо. И поэтому всем советую, дорогие девушки, если вам хочется потратить денег, Спросите и уж ну, очень, хочется, ветер, да, да, ну, нужно нужно очень хочется потратить и купить что-либо, обратитесь к своим супругам или молодому человеку, он сразу вас отрезвит и скажет, «Хватит тратить денег». Это, это лучший совет, мне кажется, сегодня. Сегодня говорили в этом часе с Натальей Ефремовой, интернет-маркетологом, и Еленой Феоктистовой, директором Центра финансовой культуры. Спасибо, Спасибо вам большое. Вам большое.